С радостью всех приветствую. И благодарю вас за то, что вы активно пишете комментарии, задаете вопросы, пишете в личку. Это здорово для психотерапевта, для человека, который посвятил свою жизнь для того, чтобы помогать людям. Я это делаю уже более 20 лет, и мне это нравится. Я тогда получаю кайф, особенно когда вы получаете результаты. Не только от знаний. Не только от информации, которую вы читаете, я, вы, все мы, а еще и получаете реальные результаты. Поэтому я вам несказанно благодарна за то, что вы пишете. Особенно активно страничка Facebook. Ох, она меня за последние дни достала. Достала. Люди обмениваются, делятся информацией, которую я выкладывала. Шесть способов управления людьми. Кто-то благодарит, кто-то спорит, кто-то перепост, делает перепосты, кто-то пишет в личку слова благодарности, кто-то пишет там еще что-то. В общем, активность невероятная. Потом была информация, что такое духовное развитие. Дальше я даю сейчас последние дни, как грамотно, теперь внимание, как грамотно загрузить свою голову, нужную вам информацию, чтобы вы получали реальные результаты. И благодаря вот этой вашей активности я быстренько создала курс. У меня он был давно, наполовину написанный, но я его создала буквально за два дня. Написала практики, некоторые практики добавила в самогипноз еще с 17 -го года, 16 -го года, ну, я же уже давно в этой теме, поэтому такая девушка опытная уже, да. В том числе трансмедитации, самогипноз, поиск своих, там, ответов на свои вопросы, убирание каких-то блоков непонятных. В общем, курс из 10 уроков, плюс штук 5 величайших бонусных трансмедитаций и как ставить цели, как да, с помощью гипноза, достигать своих целей, и там, в общем, в этом курсе все есть. Но сейчас я хочу поговорить вот о чем. Вот смотрите, вы умнички, и только потому, что слушаете, перепощиваете, пишите комментарии, и это уже говорит о том, что мозг ваш работает, и ваш фокус, внимания направлен уже на вас. Но когда вы информацию поглощаете разного рода, ну, например, шесть способов управления людьми. Эту информацию я даю, наверное, лет семь уже. У меня везде, на ютубе, в фейсбуке, в инстаграме, везде это есть эти разные подачи этих материалов. Но сейчас эта информация очень сильно людям заходит, потому что теперь люди понимают уже, что мозг взорвался от огромного количества информации, Непонятно, что с войной в Украине, непонятно, кто кого идея, кто-то понимает, кто-то сочувствует, а кто-то умничает и не понимает, что пока в их дом не пришло, то ну, только можно рассуждать. Кто-то сильно залипает на этой боли и мозг выключает, но в любом случае сегодня эту информацию, ну вот шесть уроков, 6 способов управления, сегодня эта информация просто взорвала сети, сети. И что здесь хорошего? Первое, то, что люди просыпаются. Второе, ребят, от того, что вы друг другу отдаете эту информацию, передаете, перепощиваете, пере, переадресуете, это здорово. Но ведь в вашей жизни ничего не поменяется. До тех пор, пока вы не определите, что у вас сейчас, в какой сфере жизни вы сейчас застряли. Например, вы застряли сегодня в теме доходов. Кто сказал, что в войну у людей нет денег? Не было денег и не будет у людей, которые не умеют мыслить, не умеют ставить цели, не умеют зарабатывать, навыки не умеют прокачивать. У этих людей всегда не будет денег. Что до войны, что в войну, что после войны. Согласны со мной? То согласны. Плюсики в чат, даже если будете слушать в записи. Поэтому те люди... Смотрите, я расширяю ваше сейчас сознание убеждения, убеждение, что у людей нет денег, я просто раскрываю. Люди, у которых всегда было в приоритете уважение себя, познание своих способностей, потому что все, что есть в мире, оно есть внутри у нас. Мы запакованы. Мы запакованы. Спасибо большое за ваши плюсики. И если мы распаковываемся, распаковываемся, сейчас дальше скажу, как распаковаться. Так вот. У нас все есть, и возможности у нас есть невероятно большие. Спасибо за ваши сердечки, за ваши плюсики. Огромное вам спасибо. Так вот, информации огромное количество, но если вы ее не применяете, только друг другу передаете, вы таким образом загружаете свой мозг и мозг других людей. Все. И те люди, которые эту информацию вываливают нам на голову, достигают своих целей. Понятно? Люди достигают своих целей, но не ваших. Мы не всегда будем знать, какая истинная правда про историю, какая истинная правда про тем по тем или иным фактам. Чтобы факты проверить, это, это очень много надо всего надо. Знаете, сколько ковыряться. Даже то, что вы под микроскопом видите. Вот, например, вы идете в больницу, вам делают анализ крови или какой-то другой анализ, и вам говорят, у вас такое-то заболевание. И вы в это верите? А если у вас хватит ума, трезвого рассудка? Вы пойдете еще, еще, еще в другую, в третью поликлинику, в лабораторию. Сколько такого было, что не подтверждаются исследования? Кто помнит это? Поставьте, пожалуйста, какие-то значочки. Сердечки, лютики, что-нибудь поставьте. Лютики. Понял, да? То есть нельзя верить перво-наперво любой информации. Ее нужно проверять. Даже проверять вы ее до конца не сможете, потому что не так просто ее докопаться до истины. Или тот же ковид, про который я и раньше говорил, да и вы и сами знаете. Ведь ни с того ни с сего появился ковид. У нас этих гриппов, А, Б, С, Д и так далее, как тут мы жили, как-то справлялись, а тут вдруг, а тут, ну вот у меня так было, да, а тут вдруг у нас приходит ковид, и весь мир с ума сошел. Потому что с помощью вирусной информации, с помощью интернета люди имеют... Возможность быстро получить эту информацию. Поэтому люди залипают на этой информации. Голова кипит. А те, кто заваливают нас этой информацией, информацией достигают своих целей. Деньги, признание, ну и много других целей. Сейчас я не буду уходить в глобализацию, там, в системное мышление. Я сейчас хочу, чтобы вы понимали, что информацию, которую вы имеете, если вы ее не применили, это ментальный мусор. Вот услышьте меня, ментальный мусор. Прям напишите сюда, чтобы вы запомнили. Ментальный мусор. Поэтому, когда слышите какую-то информацию, вам нужно спросить у себя, Ха, а как это относится к моей цели? А как это повлияет на мое здоровье? Ха, а как это повлияет информация на мои доходы? А как это повлияет информация на то, чтобы ребенок э, выучил быстрее, там, не знаю, там, английский язык или математику. Понимаете? А мы вовлекаемся и в свои длиннючие миллионного милли, миллионы километров нейронных э, сетей, мы запускаем туда ту информацию, которая совершенно не касается наших целей. Понимаете, о чем я? Кто понимает? И на это рассчитано. И рассчитывают и государство, и политики, и реклама. Все на это рассчитывает. Поэтому мы часто покупаем массу всевозможных курсов по дешевке. Мы покупаем то, что вызывает у нас какой-то эмоциональный порыв. Но мы не включаем трезвый рассудок. А это мне сейчас зачем? Вот куплю сейчас по скидке там, эти перчатки или это платье. Вот потому что такое, такая большущая скидка. А это мне что даст? Это поможет мне, там, не знаю, увеличить доход. Это даст мне радость. Это даст мне, там, не знаю, здоровья больше. Понимаете? Кто понимает, о чем я? Пишите, пожалуйста, плюсики в чат. Поэтому, когда вы увлекаетесь в любую информацию, которая вам вешает, напрягает вас, вам нужно задуматься, а мне это зачем? Что мне это даст? Или, например, вот сегодня очень такая тема глубокая, так как идет огромная перераспределение денежных потоков, вы это тоже знаете, на мировом уровне, очень важно каждому думающему человеку разобраться с криптовалютой и с другими инвестиционными инструментами. Кто сейчас эту тему изучает? Занимается инвестициями, финансовыми планированиями, криптовалюты Кто немножко хотя бы или в какой-то сфере в этом, в этом шарит? Напишите, пожалуйста, здесь. Люди сейчас, поймите, если мы сейчас с вами видим, что так много информации с криптовалютой, может, быть пора задуматься. Вот мне будет в январе 63 года. И мои, скажем так, стареющие мозги, я не буду стесняться, есть биологическая старость, есть физиологическая старость. Да? Так вот, биологическая старость и физиологическая, она приходит... Тогда, когда вы позволите ей прийти, если вы свои мозги раскачиваете, нейронные сети, вы будете ей быстро, и четко говорить, как я, и будете держать фокус внимания, и будете без всяких листочков выступать, как я сейчас делаю, да? Так вот, если я понимаю, что мир идет в развитии, и я не включаю, значит, я буду, как старая клуша, где-то висеть там в конце убегающего последнего вагона. Значит, как бы мне трудно ни было, я стараюсь разобраться, потому что знаю, что это тренды сегодняшнего времени. Или, например, я уже 11 лет занимаюсь той же, тем же инфобизнесом. У меня есть программы по всем сферам жизни, где я себя прокачала сама, потому что колесо жизненного баланса, которое я вам предлагала и предлагаю сейчас нарисовать и посмотреть, сколько, какая часть жизни у вас в какой стадии. От единички до десяти разделите каждую сферу жизни. Так вот, когда я определила все сферы своей жизни, я увидела, что здоровье, нет, отношения и деньги у меня были в нулевых позициях. Я села и подумала, какую позицию мне разбирать. И э, я увидела, что на первом плане у меня стоят деньги, потому что когда ты бедная несчастная, никому то не нужна отношениях, ты тоже будешь бедной овечкой. А потом я начала заниматься отношениями, и каждую сферу жизни я училась, изучала, на себе проверяла, применяла, и потом только людям предлагала. И вот таким образом я прокачала себя во всех сферах жизни. Поэтому, к чему я это? Когда есть новое, идет что-то новое, вам нужно понимать, что война тоже приходит не просто так. На планетарном уровне мы застряли. Мы застряли в злости, в обиде. Мы застряли в невежестве, в черствости. Я так соглашаюсь с теми, кто говорит о том, что мир пора почистить. Ковид не смог значит, сейчас будет помогать нам э, вот эта война. И те люди, которые черствые, не понимают, вот попри... приехали в Украину, посмотрели на поле боя, походили, приезжали эти правители из других стран, дали стали больше давать оружия, денег, потому что пока не вовлеклись эмоционально, мозг был выключен. Ну, война, да и война. Сколько-то хвоин там на, на планете. Но когда поняли, что происходит, то начали задумываться, а что же делать дальше с этим. Это может прийти к вирусам, пойти по всему миру. Также может этим дальше продолжать заниматься Иран, Ирак, Турция и многие другие страны, которые с таким же уровнем правления, как у, как у России. И стали задумываться. Также и каждый из нас, когда мы понимаем, что происходит, нам нужно думать, на своем уровне. Если я думаю, если я верю, вижу сейчас, что, допустим, тема криптовалюты, как бы ни было мне трудно, мне нужно в ней разбираться, слушать потихоньку, понемножку информацию и пробовать туда что-то инвестировать, значит, как бы мне не хотелось, как мне некоторые говорят, а да, на век хватает того, что... А время сейчас очень быстро идет. Уже в 2023 году может полностью быть цифровая валюта. Вы слышали об этом? А мы чего-то ждем. Так вот, знаний, когда вы чего-то много знаете, друзья мои, этого мало. Нужно понимать, зачем эти вам знания, знания нужны с точки зрения нынешней ситуации, вашего здоровья, ваших там, доходов сейчас. Если вы выяснили через там, тот же колесо жизненного баланса, что сфера отношений у вас в провале, что с вами не тот мужчина, ну, я не говорю сейчас про тех, которые погибают там. Сейчас это вообще отдельная тема, тяжелая. Сегодня буду консультировать женщину, которая потеряла своего сына 30-летнего. Тяжелая тема. Но, конечно, я помогаю, как могу. Сама 28 лет было сыном, когда он ушел из жизни. Поэтому очень хорошо понимаю людей. Так вот, когда вы понимаете, что ваши отношения застряли, они никакие. Значит, спасибо большое за ваши сердечки. Поэтому вы берете эту тему и начинаете раскручивать, раскачивать и с ней работать. И теперь внимание, когда вы понимаете, например, что тема здоровья, или тема отношений, или тема денег у вас висит в подвешенном состоянии, она вас не радует, она, вы там поставили ее от однички до десяти, определили там один, два, три и так далее, по сравнению с другими сферами жизни. Вы себе говорите, опа, значит, я работаю с этой сферой. Значит, я беру и начинаю изучать литературу. А еще лучше, я не такой последний недоразвитый человек, чтобы самостоятельно долго учиться, потому что сегодня я сильно отстану, и лучше мне пойти к практику, к эксперту, который мне в 10 раз быстрее подтянет меня в той сфере, где я отстала или отстала. Понимаете, о чем я? Кто понимает, плюсик чат. Поэтому смотрите, что получается. Информации много, но она ни о чем. Это ментальный мусор, когда вы ее не применяете. Когда вы понимаете, что эту информацию можно применить к вашей сфере жизни какой-то, значит, вы можете ее применить и прокачать ту сферу жизни. Я так вам скажу. Допустим, вы определили, что у вас сфера денег застряла. Значит, вы берете, ставите цель, пишите. Сколько вам нужно денег, сколько сейчас, сколько нужно. У меня в денежной программе, сейчас я ее не запускаю, запущу ее чуть позже. Сейчас у меня запущен курс, как возродить себя заново, научиться правильно хотеть, мечтать и ставить свои цели. В шапке профиля есть ссылочка. Поэтому я думаю, что 20 долларов для вас не будет это тяжело учитывая, что вы себя уважаете, и не вздумайте сказать, что у вас нет денег. Если у вас нет даже 20 долларов для того, чтобы вложить свои мозги, для того, чтобы пересмотреть себя, даже если вы знаете там, про, про желания, про цели, то если у вас нет этих денег, значит, вы должны признать себе, что, что вы делали, что у вас до сих пор нет денег, чтобы подарить себе этот курс, например. Да? Поэтому берете любую тему. Деньги. Левое полушарие. Сколько? Правое. Зачем? И здесь вы прописываете ХСР. Хорошо сформулированный результат. И в правое полушарие попадают те картинки, которые вас радуют. Это я даю в своем курсе. Вы любую тему можете прокачать. Дальше. Там будут уроки, как грамотно поставить цель. Первая цель категории «Хочу». Правильно сказать, хотеть. Вот я уже сейчас сказала, вижу, слышу, ощущаю в настоящем времени. Дальше. Следующий урок. Как, правило, как правильно, грамотно ставить цель. Это цели категории «Делать» и цели категории «Делать» какие состояния нужно иметь. И когда вы в состоянии злости, уныния, раздрайва вы висите на этой информации, которая сейчас загружена, какие тут ваши цели? Да никаких, вы являетесь рабами чужих целей. Поэтому прописывайте грамотно, чего вы хотите. Дальше прописывайте свои цели, держите фокус на этих целях. И не выпендривайтесь, не рассказывайте, что вы сейчас бедные, несчастные овечки, и у вас там нету света. А какого хрена вы там сидите? Почему никуда не уехали, если у кого-то нету света и там нету воды? Вот меня, вот вот иногда мне говорят, там пишут, э, жлобье всякое, я по-другому не назову. А хорошо садить там на диване и рассуждать. Конечно. Я вернулась после орков, привела дом в порядок, села, поразмыслила. Как бы мне не было страшно, как бы мне не было неудобно, я собралась и уехала в безопасную страну, понимая, что зима будет хреновая потому что нужно учиться мыслить. Я спрашивала у своих коллег, я спрашивала, интересовалась аналитикой, я очень много интересовалась, прежде чем принять такое решение. А те, кто сейчас ноют и рассказывают, что у них, блин, нету света, им тяжело спать и, и нельзя жить, так как вы приняли решение там жить. Если вы не на войне и не отстаиваете на поле боя, и у вас не лежачая мама или папа, там, ну, не дай бог, да, у каждого свои причины остаться, то ничего ныть, вы сами выбрали. Поэтому, когда я говорю, что э, я тоже такая, как и вы, но я принял решение, я уехала, мне здесь трудно, тяжело, я адаптируюсь, первые месяцы вообще был, было очень тяжело, потому что не знаешь языка, не знаешь закона, вот это себя таким каким-то палестинским беженцем, это, это, это очень неприятное, и унизительное состояние. Но я адаптировалась, взяла себя в руки, я снова начала писать желания, цели, я снова начала помогать людям и снова вернулась в своей профессии. А так я почти год висела на таком же, ну не год, вру, ну, месяца три, наверное, висела на подвешенном состоянии, болела и страдала. Но потом взяла себя в руки. Поэтому, повторяю еще раз, информация – это ни о чем. Если вы знаете много, пишите в комментариях. Вы пендриваете, строите себя умных, комментируете, огрызаетесь, там, не знаю, оскорбляете. Вы это делаете, цветите своей болью. Вы показываете свое невежество, вы покажете свое неуважение к другим. Потому что выйдите сами в интернет, выступите сами со своими знаниями. Так нет же, заходишь на странички, а там, блин, пустые странички. Там ни хрена нет, там закрытые странички, какие-то котики-собачки. Кстати, отдельно проведу эфир, что такое мета-сообщение, чтобы вы понимали. И они, получается, там бывают такие, встречаются мужчины и женщины, мягко скажу, которые просто плюются этой желчью. Но я все равно иду дальше, потому что моя миссия – помогать. Кому-то я открою, кому-то кого-то пошлю – Кого-то заблокирую, редко блокирую, но таких совсем уже злостных блокирую, потому что есть люди, которые такое выдают, что просто ужас. Но таким нельзя даже помочь, там даже психиатр не поможет. Так вот, когда вы знаете, чего вы хотите, когда вы относитесь к людям с благодарностью к себе, к ситуации, проснулись утром и думаете, а что-то настроение у тебя плохое, Надежда Викторовна. И такая сразу раз в улыбке расплылась. Голова есть, руки есть, глаза открываются. Волосы пощупала, есть, у других волос нет. Пальцы, руки есть, есть, у других этого нет. Кровать у тебя есть, не гремит, на голову, на голову не падает. И начинаю перечислять, кому я благодарна. Я вам сейчас практику даю. Но я даю вам 200%, что никто ее не делает. Послушали и пошли. В лучшем случае, когда приходят тренинги, платят деньги, тогда такие практики делают. А это делать надо регулярно. Тогда тебя Бог будет держать на этой планете, будет тебе давать больше прожить и давать делиться тем, что ты знаешь. Я это сейчас про себя говорю. Поэтому, первое, правильно и грамотно хотеть, использовать свой мозг по назначению. Левое и правое полушарие у нас есть, и в нем есть ретикулярная формация. Ретикулярная формация держит фокус внимания. Если там загружен в этот, на этот вокзальчик, это как такой отдел мозга, как вокзальчик, туда приходит все, что вы туда ну получаете. И если вы распределяете полученную негативную информацию, то тело болеет, и эмоции какие? Ужасные эмоции. Соответственно, вы так и живете, так и деньги к вам приходят, так и люди к вам хорошие приходят, так и все у вас и будет. И если у вас фокус внимания на том, чего вы хотите, вы правильно, грамотно, давала там много материалов, полистайте бесплатного материала полно и в сторис, и в публикациях, как грамотно хотеть. Даже показывала целый день сегодня, вчера снимала разное видео, чтобы показать, как, как нужно правильно хотеть. Дальше. Когда вы написали 100, не меньше, не меньше, грамотно записанных ваших желаний, вижу, слышу, ощущаю в настоящем времени, только после этого вы пишете, расписываете четкие цели, выбираете конкретные направления жизни и по ним ставите цели. Вот, допустим, выбрали вы там, не знаю, сферу здоровья или сферу денег, вот по ней прописываете цели. Да, это целый отдельный, целый отдельный тренинг, целая отдельная стратегия. Заходите в шапку профиля, покупаете за 20 долларов аж подарок себе делаете, и этот курс чем хорош, что я его поддерживаю и даю вам обратную связь, потому что только дорогие тренинги даются с обратной связью. Такие недорогие тренинги, они люди для самостоятельного использования. Дальше. В каких состояниях вот три цели категории три цели хочу делаю и какие состояния благодарю, радуюсь, восхищаюсь, во всем стараюсь видеть хорошее. если ко мне приходит негативно я его перерабатываю, если мне нужно на себя разозлиться, я на себя злюсь, но не агрессирую, потому что гнев это одна из тоже из двигающих интересы гнев это две движущие эмоции, которые нам дают развиваться. Интересно, это когда, ой, а что там еще? Ой, а как там еще? А, а Гнев, это когда вы пьете себе, так, а ну-ка взяла себе в руки тряпка, а ну-ка, ну-ка расплылась, да, вот так вот. Поэтому сейчас многие расплылись, сегодня многие расплылись как э, жужи. И это объяснимо, потому что он что творится в мире. Но без вас самих, вас себя, вас никто не подымет, никому мы нахрен не нужны. Кто с этим согласен? мы каждый из нас нужны здоровые красивые ухоженные успешные богатые что детям нашим пример что мужьям нашим что кто, кто хочет найти своего мужчину у кого есть мужчина только уверенная красивая успешная адекватная женщина может претендовать на такого же мужчину вот то я шел такого из дыбов понимаете поэтому важно знать чего ты хочешь Потому что, когда ты не знаешь, чего ты хочешь, ты являешься жертвой хотелок других. Кто это понял? Кто это понял, пишите, пожалуйста, в чат. Пишите семерочку в чат, кто это понял. И еще, самый такой, наверное, главный момент, который надо было сказать в начале. Особенно этот курс, особенно этот курс, будет полезен для всех специалистов, которые помогают другим людям. Неважно, вы фотограф, вы дизайнер, вы психолог, вы врач, вы какой-то специалист, там, не знаю, дыхательных практик. Если вы ни о чем плывете, прыгаете, показываете там свои какие-то картинки, но вы не ведете никуда людей, забудьте, что у вас будут приходить к вам люди. Люди чувствуют, что ты амеба. Что ты не знаешь, куда ты идешь. Что у тебя нет структуры. Что у тебя нет четкого понимания, куда ты идешь. Люди идут на силу. Поэтому, когда у тебя есть конкретная цель. Когда ты знаешь, куда ты идешь. Делай, что надо, и будь, что будет. И наслаждайся процессом. Делай, что надо, и будь, что будет. И наслаждайся процессом. Но когда ты не знаешь, куда ты идти, то ты будешь наслаждаться процессом, находиться в состоянии какого-то расслывчатого… Знаете, вот есть люди левополушарные, правополушарные. Левополушарные – это те конкретики, которые там что то достигают. Есть правополушарные, которые плывут, вот там, плывут плавают там в каких-то иллюзиях. И тем и другим нужно развивать. Правополушарным, у которых творчество развито, э, такая вот мягкость, такая вот красота, там, вот, вот это вот не, не конкретика. Это творческие люди. И им нужно учиться трезво мыслить и правильно себя собирать в кучку, чтобы свои картины продавать, чтобы продавать свое какое-то творчество, чтобы продавать свои какие-то там курсы красивые. Но когда у вас нет этого левого полушарного мышления, то, ну, с другой стороны, это выглядит как инфантильность, понимаете? Наоборот, если вы слишком такой достигатор, достигатоша, то здесь надо научиться кайфовать, уходить вот в это правое полушарие, вот творческое себя доставать. И вот в этом есть, в курсе есть, как создать ресурсное состояние через самогипноз. Даю… Из курса самогипноз даю несколько практик: одну из них как войти в состояние транса и из него выходить даю полностью алгоритм. Это стоит немедленно денег. Люди понятия не имеют, что такое медитация, что такое транс, что такое гипноз. Мало кто это понимает. Вот слушать медитацию и все. А ты можешь использовать трансовое состояние это биологическое состояние, одно из биологических наших состояний. Осознанно задавая вопросы, получая подсказки из бессознательно. таким образом э, достигать быстрее своих целей или решать какие-то свои вопросы. Также будет в курсе э, практика «Как отдыхать за 15 минут, как за 6 часов». Вы знаете, сколько эта практика стоит? Где она используется? Она используется, вот, если помните, фильм «17 мгновений весны». Кто помнит этот фильм, поставьте 17. Помните, Штирлис э, отвез э, Кэт и возвращался где-то на швейцарской границе, если я не ошибаюсь, остановил машину, чтобы отдохнуть. Кто помнит? Вспоминайте. Поставьте 17, если помните. Вот там он в фильме это показано, что он 10 минут поспал и встал, и поехал. Так вот вот таких, таким практикам учат разведчиков, таким практикам учат людей, которые выполняют специальные задания, таким практикам учат людей, которые э, умеют, должны уметь быстро переключать свою энергию, брать энергию, подсказку и так далее. Вот это, спасибо большое у вас, спасибо большое, что вы написали, Светланочка, большое вам спасибо. И вот эта практика будет у вас э, самогипноз, только ради этой Этой практике стоит пойти в курс, понимаете, аж за 20 долларов. Но я никого не уговариваю. Я знаю, что люди в основном нищеброды. Нищеброды не в плане, что я хочу кого-то оскорбить, а низко мыслят и нищими бродят. Это касается вот, перегруза информации. Информации много, раскидывают, умничают, а у самих жопа голая, простите за мой французский. Они много знают, рассуждают, а у них ничего нет. Они начитаны, они много свистят, но на самом деле посмотришь, а там пустота сплошная. И они злятся, когда задаешь им вопрос, а для чего? А чтобы что? Потому что таких людей нет цели. Так вот, когда вы задаете себе вопрос, зачем? Чтобы что? Зачем мне информация? Заканчиваю сегодняшний эфир. Зачем мне эта информация? Вот зачем я сейчас это слушаю? Это как поможет мне решить мою проблемы с деньгами? С, там, с мамой, которая меня там, там терроризирует, или там муж, который унижает, или там психолог, коуч, специалисты помогающих профессий. Как можно куда-то кого-то вести? Вот из тех, кого я, с кем я работаю, ну скажу вам откровенно, очень хорошие есть специалисты, глубокие эксперты, просто невероятные. Но в голове каша. Они не умеют себя продать, не умеют себя подать, они не знают, как клиента вести. Поэтому в своей программе Звездный коучинг я обучаю продавать так, чтобы мы не грузили людей, а просто ведем человека в его будущее. Он там понимает, после этой практики он будет с вами дальше идти или не будет, но он понимает, он, вы с помощью правильных вопросов заводите человека в его будущее, чего он хочет. И там вы разбираете вот эту хрень, которая в голове. Вот Недавно разговаривала, консультировала женщину, вот такую, достаточно уже успешную. Она хочет прокачать, масштабироваться. Сколько ты хочешь получать? 50 тысяч. Хорошо. А зачем тебе эти 50 тысяч? Ну, там, и она начинает трендеть, свистеть, что попало. А потому что она не знает. Я говорю, как ты поймешь, что у тебя есть эти 50 тысяч уже, что ты их получила? У человека плавающий взгляд, человек бегает, вот ищет. Это умение правильно зафиксировать себя в том моменте, где действительно уже есть эти 50 тысяч, например, да. А человек не понимает этого. И поэтому доходы там, 3000 и больше она не подымется, Потому что мозг не пускает. Вот тут вот не загружено, там не натренировано. Бессознательно и привыкла жить на эти 2-3 тысячи, и все. А здесь нужно учиться правильно использовать свои мозги. Поэтому для психологов-коучей, для специалистов разного рода, для предпринимателей, вот запомните, если у вас сейчас есть определенный уровень дохода, и война сейчас или другой кризис вас долбанул назад, помните, для вас этот курс как отче наш. Сейчас я поставила его 20 долларов. Дальше, конечно же, я его подыму. Добавлю туда еще пару личных консультаций. Будет он, конечно же, дороже, другой пакет и так далее. Но сейчас не об этом. Я сейчас даю вам самую главную выжимку. Так вот, если мозг не запущен на то, чего вы хотите, то откуда ваше бессознательное, откуда Вселенная, которая загружена мраком, вам это принесет? Логично? Поэтому, что бы вы ни делали, помните, информация – это ни о чем. Если вы эту информацию не выловили и не применили. Отношения застряли. Значит, фокус внимания, что вам нужно делать, цель конкретная, как вы поймете что вы, чего вы хотите. Потому что если вы не знаете, чего хотите, то ваше бессознательное вам пригонит то, что давным-давно загружено в болях. Почему попадают они и те же мужчины? Почему наступаем на стамры и грабли? Почему не поднимаются доходы? Почему здоровье не улучшается? Потому что идем по кругу. Бессознательном есть только та программа, которая есть. Если вы ее не, не, не меняете, вы выполняете программу чужих людей. Если вы не хотите, не имеете своих целей, значит, вы являетесь рабами чужих целей. Все, точка. И поэтому войны, проблемы, ситуации ⁇ это лишь урок, чтобы вы взяли ситуацию и свою жизнь под контроль. Для этого грамотно научитесь хотеть, желать, входить в трансовое состояние. И эти материалы, которыми я с вами делюсь, стоят в 200 раз больше, чем я вам сейчас предлагаю. Поэтому 20 долларов – это та сумма, которую, я думаю, даже стыдно ее предлагать. Но понимаю, что многие люди сейчас трудно им, поэтому я пытаюсь помочь тому, кто хотел бы себя вытащить, как барон Мюнхгаузен, из этой, из этой вот, из этого болота. И неважно, где вы, кто вы, в какой стране вы живете, в Украине, в России, за пределами, есть адекватные люди, которые готовы пробивать вот этот хлам в своей голове и фокусироваться на том, чего нужно вам. Повторяю, если у вас нет своих целей, вы являетесь рабами чужих целей. Ваш мозг развивается тогда, когда вы постоянно чего-то хотите. Ваша молодость продолжается если у вас есть стремление куда-то идти, если у хатку хлебесь, погребесь и жизни конец то тогда и приходит жизни конец понимаете, почему пожилые люди стареют быстро, потому что программу выполнили, детей родили, а то бы внуков бы дождаться, а то бы внука замуж через внучку замуж отдать, а то уже и умирать можно вот программа и стоит, вот уже и умерла понимаете, а именно поэтому, именно поэтому Ах, себя заново, используйте информацию под себя, знайте, чего вы хотите, стройте свой мост, пробивайте через этот хаос, и тогда Господь вам будет посылать то, чего вы хотите, а не то, что вам предлагают другие и шуруют вам свои цели. Спасибо за сердечки, за плюсики, всех вам благ, ссылка на курс "Шарки профиля. Кого волнует что-то, что-то непонятно, пишите, проведу консультацию. Всех благ, пока-пока.